Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии в понедельник, 22 августа. Меня зовут, наконец, Александр, и мы с вами продолжаем вместе анализировать финансовый рынок. А на прошлой неделе у нас были важные, ключевые такие сделки. Это позиция на продажу по валютной паре евро-доллар по цене 1.01.50. Что ж, наша сделка приносит нам хорошие плоды. Цена буквально в 20 пунктах находится от уровня паритета, и в этой связи, конечно, возникает вопрос, пробьет ли цена паритет в этот раз? На мой взгляд, очевидно, да, цена пробьет этот уровень. Почему? Потому что евро-доллар находится в сильнейшем нисходящем тренде. Возможно, что паритет будет пробит уже сегодня, и наши новые цели это 0,99. Это очень скромная цель, возможно, цена спустится гораздо ниже, но наши цели должны быть реалистичными. Продолжаем продавать евро-доллар. Нефть марки Brent, мы с вами также обсуждали, что Цена на фоне прошлых данных по запасам должна вырасти на уровень 98, но цена сходила почти до уровня, почти до цели, которую мы с вами выставляли: 97-75 было максимальное значение. В таких условиях лучше, когда цена не дошла до цели и начала разворачиваться, сделку закрыть по рынку. И мы с вами обсуждали, что цена сейчас находится так или иначе в нисходящем тренде. Цена действительно продолжает в нем двигаться. И сейчас покупки мы пока не рассматриваем. Возможно, что бренд будет снижаться к уровню 92, либо даже 91 доллара за баррель. Он в среду выходит за данные по запасам очередные. Я думаю, то, что мы будем внимательно следить за этими событиями. Это важные сейчас новости по нефти, которые будут говорить об общей динамике. Будет ли нефть вообще расти в текущих условиях? Конечно, мы ожидаем роста. Фунт-доллар. У нас с вами была цель, это уровень 1.18. Наша цель была успешно достигнута. И долгосрочные цели. Это уровень 1.16. Но на этой неделе мы должны с вами поставить реалистичную цель. Это уровень 1.17 по валютной паре фунт доллара, она действительно сейчас очень достижима. По Великобритании на этой неделе будут выходить важное событие, но ключевые фундаментальные факторы мы с вами обсудим давайте уже завтра. Потому что сегодня важных событий в экономическом календаре у нас нет. Из того, что самое актуальное, по техническому анализу мы с вами разобрали индекс доллара. Наша цель также остается прежней, это 109, и исходя из того, что мы прогнозируем с вами рост индекса доллара до уровня 109, мы с вами открыли позицию на покупку по доллару японской иене, по цене 136 у нас сработала с вами покупка. Максимальное значение было 137. С половиной. мы ждем роста также до уровня 139 на этой неделе. Это все ключевые фундаментальные технические новости на понедельник 22 августа. С вами был Александр Наконечный. Зарабатывайте вместе с Amarkets. Всем всего наилучшего. До свидания.